Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире вновь Сангейтс Радио. Я ведущий Владимир Гольштейн. И сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Янина Балашова из Майами. Консультант и специалист по ВАСТу. Астролог, психолог, таролог, мастер отношений. Специалист, который чувствует каждого человека, с которым соприкасается. Причем чувствует настолько глубоко, что видит его таланты и достоинства. Здравствуйте, Янина. Здравствуйте, Владимир. Спасибо за такой хороший комментарий, такую характеристику у меня. Очень приятно вас слышать в нашем эфире. И насколько я понимаю, у нас сегодня речь пойдет об энергиях васту. Кстати, если вы хотите, вы можете чуть подробнее рассказать о себе. Наверное, я не все сказал. Немножко вот о своей биографии, о своей истории, а потом мы уже перейдем, наверное, к вас. Вот лучше мы так построим нашу беседу. Поэтому, вот, если можно, несколько слов более подробно о вас. О тебе, да? Да. Ну, я вообще-то закончила архитектурный институт в Москве, но со временем так сложилось, что я стала заниматься ВАСТу. Я закончила Израильскую академию ВАСТу и в последующие стала изучать все больше и больше эту науку. Я в этой науке нахожусь очень много лет, более 10 лет. Училась у вас и вообще очень много учусь непосредственно в этом направлении. Изучаю парапсихологию, изучаю ведическую астрологию. Ну, уже как бы это все изучила, уже этим давно занимаюсь. И нахожусь вся полностью в этих энергиях, очень люблю свою профессию. Естественно, полностью ей соответствую. Естественно, живу в мире энергий, васту, медитирую, читаю мантры. То, что полагается делать каждому консультанту, специалисту столь сакральных знаний, этих ведических знаний. Вот. И, конечно, с большой любовью и желанием хочу эти знания нести другим людям для того, чтобы люди открывали глаза и понимали, что их окружает, где они живут, и начинали задумываться, почему у них возникают иные проблемы в жизни потому что во всех проблемах виноват как бы не космос, а, наверное, сам человек, который создает вокруг себя неправильное пространство. Так вот, наука в Асту очень много об этом говорит, так же, как и ведическая астрология. Но данная тема у нас будет, конечно, не ведическая астрология, в данный момент мы будем говорить о Васту. И я бы хотела сказать, уже, наверное, переходя, все таки непосредственно заканчивая говорить о себе, я бы хотела все-таки начать продолжить разговор в того, что сказать, что... Мне бы хотелось рассказать, откуда же все-таки появилась такая необыкновенная наука, сакральная, о которой сейчас очень много говорят. И если открыть, наверное, сайты в интернете, очень много пишут. Но многие, тем не менее, не понимают, что это такое, откуда это вообще взято. И как вообще это можно пощупать, потрогать И почему так много говорят о том Что эта наука действительно приносит Огромную пользу людям Которые живут по законам этой науки Вот я у и... вас как раз хочу спросить Что такое вообще ВАСТУ Потому что может быть далеко не все наши слушатели Имеют об этом представление Вот понятно мы сейчас поговорим И об истории этого Что вообще Как вот можно коротко Если это возможно Лаконично описать Что такое энергия ВАСТУ что это вообще для человека, который не сведущ в этой области? А, ну вот а, сейчас я как раз таки буду говорить. Это Васту а, имеет вообще-то статус Веды. веды. Названный Ведой Вьясой и относится к стопате Веды. А вообще это наука об энергии и материи, времени и пространстве, формы, и ритма. Это а, Васту. Это вообще как васту, это тонкое пространство. Но есть такая формулировка, как ваасту с двумя А-буквами. Uh -huh. Это материальная пространственная форма. То есть вы понимаете, васту это тонкое пространство, то, что невидимо человеку глазом, то, что человек не может пощупать и потрогать. А ваасту это материальная пространственная форма, то, что человек может потрогать, пощупать. И реально прикоснуться, потому что это наши стены, спальни, это наше здание, наши помещения, в которых мы живем. И вот это и есть как раз соединение васту и васту, это и есть часть стопатия веды. Веды всем известное ну, слово, да, в переводе санскрипта это знание. И все это называется васту шастра. Так вот, вастушастра, вастушастра – это прикладная наука, которая является грамматикой видимых форм для звуковых форм, для звуковых форм. понимаете, да? Вот видимые формы и звуковые формы, угу. то есть что мы говорим, что все, что мы изучаем, все, что мы слушаем, делаем, даже вплоть до того, что если в семьях ругаются или включена громкая музыка, то уже меняется энергетика самого помещения. И вот это вот соединение васту-васту приводит к науке, которая называется васту-шастра. И, и сама эта наука вообще вот стопати веты она принадлежит к тамильской культуре. Это очень древняя. Там очень древняя, очень древняя культура. История стопатии Веды уходит своими корнями на 25 тысяч лет назад. Она уходит в сангам. А сангамы в то время это были академии или конкурсы, которые представляли лучшие умы того времени на рассмотрение Шири. То есть это происходило в эпоху Сати юги еще, в эпоху света, когда не было всего того негатива, который мы имеем сегодня, если я правильно понимаю. Верно, да, да. И вот э, в то время вот эти вот состязания, они поддерживались королями. Васту Шастра, она развивалась из работ архитекторов, происходящих затонувшего континента Кумари. Вот если взять и посмотреть э, схематически вот эту форму, да, откуда же появилась в Асту непосредственно, то если мы возьмем как схему, идет сначала Томильская история, которая была 25 тысяч лет назад. То есть это назывался Сангам период. И был он 4 столетия до нашей эры. Это был Кумари-континент. Из него Вышел ведический период, период пять вед. И вот в них была первая веда, это была пранава веда. А уже из пранавы веды вышли шилпи веды, которые и входили в сабдаведа, ганхарваведа, надяведа и вот эта стопатья веда, которая есть Васту-шастра, то есть прикладная наука, грамматика для форм, звуковых форм и видимых форм. А вот этот континент, о котором вы говорите, это Атлантида или это что-то другое? Да, это затонувшийся, затонувшийся континент, да, континент Кумари, он затонул. То есть да. это название, это просто другое название Атлантиды, если я правильно понял. Вы знаете, ученые как бы не могут, как бы говорят об этом, да, в Ведах написано и так, и так, но, в общем-то, где-то в каких-то книгах написано, что это затонувшийся Атлантида, где-то uh -huh. просто написано, что это период, Сангам-период кумари континент, который затонул. Да, и здесь uh -huh. есть разногласия, споры, и я не могу вам точно сказать, насколько достоверна та или иная теория. Понятно, понятно. Вот. Есть очень известный ученый, доктор, архитектор, человек сегодняшнего времени, который совсем недавно умер, очень известный архитектор, доктор Ганапати Он посвятил изучению васту Шастра и вообще изучению шастры более 50 лет. Он очень серьезно этим занимался. И вот доктор Гонопати Стопати своими исследованиями пришел к мнению, что вастус шастра произошла из древней, все-таки древней тамильской культуры. Он перевел более тысячи свитков листьев пальмиров на современный тамильский язык. Потому что тамильский язык, он вообще полностью исчез. Его, как бы Он хранится в библиотеках, книги хранятся в крупных библиотеках в Индии, но этот язык уже как таковой не существует, он просто полностью потерян. И ну, есть современный тамильский язык. И вот доктор Конопати практически всю свою жизнь посвятил переводам э, вот этих свитков, э, в которых было написано описано, что такое э, васту-шастра, и все эти на, э, техники, все эти законы, которые относятся непосредственно к науке васта. Э, в ведической культуре вообще-то существует четыре э, веда. Это рик-веда, яжур-веда, сама-веда и адхарва, э, адхарвана-веда. И доктор э, Стопати считает, что пранава век, вот я вам говорила, пранава век, uh -huh. из которой вышла уже стопатия века, он считает, что она существовала еще до появления вот этих четырех вет. И тантрические тексты считаются древнее век. Тантрические ве э, тексты, согласно учению тантры вышли из уст великого, самого великого Шивы. А посему это есть Пятое Веда. И эти знания, конечно, сакральны, и они необходимы человеку для того, чтобы существовать гармонично и жить гармонично в своем помещении. Можно ли считать науку васту религией, или все-таки ее можно считать наукой, этот, Вы знаете, до сих пор этот вопрос м, остается неосвещенным, как научно, так и логически. Так до сих пор не могут прийти к одному мнению, что же это? религия, наука. Но то, что эти знания основаны на очень жестких законах, это абсолютно верно. И они основаны на математических законах. Настоящая индийская культура, вообще индийская, она полностью сокрыта в науке васту. И одним словом, можно сказать, что наука васту – это творение Вселенной. Васту-шастра является грамматическим учебником для визуальных форм и вот всех этих звуковых форм, как визуальных, так и звуковых. И слово васту вообще на самом деле – буквально означает ту субстанцию, которая ну, существует вечно, как Шива, Брахма, Кришна, Вишну. И Васту – это процесс превращения тонкой энергии в материальную энергию. Вот То, что я вам постоянно говорю, что же такое Васту. Васту мы не можем пощупать, мы не можем потрогать, но мы можем это а ощутить на себе э, э, в том, что с нами происходит в нашей жизни. Это болезни, если у нас неправильная, негармоничная вас в нашем помещении. Это скандалы, это разводы, это потери денег, потери работы. Много-много таких вещей, о которых человек даже не подозревает, что это все влияет на него э, только потому, что у него неправильно спроектировано помещение, в котором он живет. И поэтому считается, что хорошие благополучные помещения, построенные правильно по законам васту, даются человеку по его хорошей карме. Янина, а поясните, пожалуйста, вот насколько я понял, э, ну, близко к васту находится наука фэншуй, Так ли это или, или не так? Это действительно так. Близко к васту находится Фаншуй, но Васту намного древнее, да, вы помните, да, откуда идет Васту. И сам владыка Шива выдал всю информацию и о законах Васту. А Фэншуй, он просто он как бы был взят частями от этой науки. И китайцы его переделали под себя на свой лад. И та, и другая наука действительно работает на гармонизацию энергии внутри помещения. Но васту — это та наука, которая, которая помогает человеку гармонизовать помещение здесь, и сейчас, и навсегда. А фэншуй, вот знаете, как на полчаса. Ну, — Как вот, таблетка, так, да, которая да, снимает симптомы. — Да, да, да. Китайцы молодцы, они быстро определились в этих знаниях. Они... Дело в том, что знания -то эти были в астасакральные, они были закрытые. Они предназначались только для брахманов, для королей, для избранных. И когда брахманы были гонимы, эти знания у них вырывали вырывали пытками, деньгами, ну, ну как получалось, mm -hmm. да. И поэтому китайцы получили эти знания урывками, они из этих знаний сделали то, что они могли сделать. Они сделали тоже все правильно, все хорошо, но их знания недолговечны. То есть специалистов фэншуя, допустим владельца крупной компании бизнеса какого-то надо приглашать периодически знаете ну хотя бы раз в году специалистов в специалистов вас э, бизнесмену его крупную корпорацию надо пригласить только один раз и специалист делает такую корректировку который уже больше не нуждается в помощи потому что вас тут так, так основано на таких законах, что делается один раз и это всегда все держится. Ну, если, естественно, не поменяли помещение, потому что законы основаны внутри помещения, понимаете, да? Они отталкиваются, они основаны на архитектуре здания. Вообще это, конечно, знание об архитектуре помещения. Но так как сегодня в векали йогу наши здания построены не по законам Васту, построены как-то как, естественно никто не следит затем тем вообще Васту, никто же не знает. Это, ну сейчас еще более-менее стали говорить. Но это не значит, что здания стали строиться по законам Васту. В Индии, да, сохранено это, и в Индии пытаются строить по законам Васту. Архитектурные здания уже изначально а здесь приходится специалисту БАСТУ приходить в то помещение, которое уже существует, приходить в это помещение и пытаться в этом помещении производить корректировку. Но если сантехнические технические узлы находятся где-нибудь в центре помещения, как это сейчас стало модно делать, ванную комнату, или кухонные гарнитуры в центре помещения, то это катастрофа для жителей помещения. Или плита Они... рядом с холодильником, вот. Денег. Это тоже все не очень хорошо. И специалист ВАСТУ помогает эм, как бы гармонизировать это все. Практически на сегодняшний день невозможно гармонизировать без инструментов ВАСТУ. Есть инструменты ВАСТУ, это, это специальные янтры. Вот но... я как раз хотел спросить у вас. ну Вот, допустим, человек, ну, условно я, обращается к вам и говорит... вот Пожалуйста, посмотрите помещение, в котором я обитаю, на предмет наличия или отсутствия блоков энергии и насколько оно гармонично с точки зрения вас. То Как именно, вот очень интересно, как именно этот процесс происходит, чем именно вы пользуетесь. Вы начали уже говорить, если можно, давайте чуть подробнее эту тему осветим. Когда приходишь в помещение, в первую очередь, конечно, смотришь входную дверь и в каком секторе она находится. Любое помещение разделено на 8 секторов, так как вот я хотела как раз сказать о последствии Авастопуроши Мандалы. Это некая решетка, которая разделяет помещение на 9 квадратов. Вот. Также, кстати говоря, вся наша Вселенная, наша Земля, она разделена тоже на толкоту широту, это и есть как раз-таки та э, Васту Паруша Мандала, очень серьезная решетка, если она дисгармонична, гармонизирована, то у человека возникают большие проблемы. И вот когда я прихожу в данное помещение какое-то, ну, во-первых, очень сильно чувствуешь энергетическим, э -э, вообще есть ли напряжение в помещении, ну и начинается, конечно, работа, работа в первую очередь компасом. Выясняется сразу 8 сторон света, такие как север, юг, запад, восток, и дополнительные все это, северо-восток, юго-восток, uh -huh. Так далее. Все восемь сторон света. И по этим сторонам света определяется, где центр помещения. Этот центр помещения должен быть обязательно свободен. Если на нем что-то стоит, или если там есть стены, или еще что-то, как я говорила, ванные комнаты, туалетные комнаты, там кухонные гарнитуры, не дай бог там кровать. Это очень плохо, потому что в этом, в этом центре, в этой в центре живет Валду Круша, о котором я тоже впоследствии немножко хочу сказать. И это называется то, что человек нарушает законы гармонии, единения природы и человека. И таким образом у человека происходит нарушение очень сильно. И если я вижу, что главная дверь, к сожалению, по находится в юго-западном секторе, одном из самых неблагоприятных секторов это значит, уже говорит о том, что человека могут сопровождать очень большие потери неприятности в жизни до смерти близких. Если у него дверь находится в западном секторе, что я встречаю очень часто, вы знаете, здесь в Майами почему-то какой-то бич, я очень часто сталкиваюсь с тем, что прихожу к людям, они начинают жаловаться на то, что у них бесконечные суты. Бесконечные суды, суды, суды. Я первое, что проверяю и обнаруживаю, что дверь, входная дверь находится в западном секторе. И Я понимаю, что да, сюда суды. Вы понимаете, каждый сектор отвечает э, за свою сферу деятельности. Вот самая благоприятная входная группа, это в северо-восточном секторе, потому что там планета Юпитер. И эта планета благословит человека. эта планета открывает много возможностей для человека, начиная от материальной платы, заканчивая здоровьем. И пока говорили, я вспоминал, куда смотрит моя дверь, и mm -hmm. вспомнил, что все-таки больше на север, там, больше в северном секторе. И дверь комнаты, в которой я вот сейчас больше нахожусь, тоже на север. Поэтому... Поэтому да? У меня вроде все как более... Хотя да. бы в плане дверной группы все более-менее. Вы знаете, северный сектор это планета Меркурий. Это Бог Курьера, Бог богатства, Он благословит всем бизнесменам. И если у вас входная группа, входная дверь на севере, это просто тоже человеку помогает материально. И вот такие вот тонкости большое имеют значение. Я сталкиваюсь просто с этим практически каждый день, и вижу как страдают люди, у которых в общем-то все неправильно в квартире. И когда я начинаю вешать инструменты, которые помогают им, а инструменты это янтры, которые вешаются по сторонам света. А янтры — это графическое изображение символов и знаков, которые рисовали брахманы, находясь в состоянии медитации. Они медитировали очень долго, эта информация им приходила, и они создавали эти символы и знаки. Эти символы и знаки являются торсионными окнами во Вселенную. И когда вешаются эти янтры, они должны быть повешены, конечно, абсолютно правильно, исключаются какие-то нарушения в установке этих яндров, потому что это может привести только к худшей ситуации в помещении. И вот когда они устанавливаются, получается так, что помещение э, жителя, ну, дома, квартиры, бизнеса, э, вот, у него, получается, со всех сторон, со всех восьми направлений открываются окна, и все аватары и полубоги начинают наблюдать за этим человеком и э, либо помогать ему, либо представьте себе, даже где-то его наказывать для того, чтобы человек приходил к духовности. И человек через испытание начинает проходить, приходить, проходить испытания и приходить к духовности. И потом его начинает очень сильно беречь, понимаете, ему начинает помогать, откуда-то какие-то удачи приходят, болезни проходят. А то есть человеком начинают активно заниматься высшие силы, скажем так. Абсолютно, абсолютно, то есть происходят такие изменения в жизни человека. Есть люди, которые пугаются, а есть люди, которые это благословенно принимают, а есть люди, которые вообще чисты, духовно очень, и янты им очень-очень сильно помогают. И они начинают прямо такие цвести и расцветать. Вот такие вот сильные инструменты. Э, так что <смех> э, можно сказать, что, конечно, э, есть еще васту, васту пирамиды, есть миру человек. Ну, а подскажите, да. вот у меня еще один такой очень практич, практичный вопрос, э, то о чем многие говорят, слышали. А вот с точки зрения васту, то все-таки в какую сторону света лучше спать головой? Потому что вот считается, насколько я знаю, по может быть это и с фэншуй сведения, еще откуда-то, вот лучше на Север или на восток? А как это в Васту? В Васту категорически запрещено спать на север, потому да. что это магнит Вселенной планеты Земля. А человеческая голова это тоже магнит. И когда магнит накладывается, магнит на магнит происходит размагничивание правильно, да, и человек начинает чувствовать себя усталым, он спит два-три, ну через пять у него начинается депрессия, потом какая-то уходит сила, он не понимает, что с ним происходит, он не знает этого, но от него начинает уходить удача, поэтому северный сектор исключен для сна головой и северо-восточный, ну как бы еще более все остальные сектора, пожалуйста, они благоприятны, в, любом, в любых других секторах можно спать головой прекрасно, просто они разделяются, допустим, восточный сектор очень хорош для детей, для новорожденных, для пожилых людей, для больных людей и даже для беременных восточный сектор, да, а, допустим, юго-западный сектор, тот самый очень плохой и сложный сектор, он благоприятен абсолютно для всех, он приносит удачу, богатство. А, вот. У меня, вас... И мне опять повезло, я вклю на юго-запад, и дверь у меня там, где надо, просто, ну, вообще, по вас, то у меня все, все путем. Значит, вам повезло, значит, у вас таковая карма, значит, у вас были хорошие дела в прошлых воплощениях. Вот. Можно я немножко, а если у вас нет вопросов, чуть-чуть еще скажу все-таки, какова цель Васту архитектуры? Да, да, конечно, пожалуйста. Вот. Цель Васту архитектуры в том, чтобы жить в гармонии с природой и с ее основ. И вот, постигнув древнюю науку, в вида, человек узнает, как же все-таки, если стопать Веда он познает, да, он понимает, как же можно спроектировать и построить целительные здания, вот как раз таки целительные здания, которые являются объектами полного единения с природой. И вот эти Вааасту, Вааасту, не Ваасту, а Ваасту здания, uh -huh. они будут живыми зданиями со сбалансированным потоком энергии, который создает гармонию. Как раз-таки между людьми, ну, когда люди между друг другом общаются, да, и между людьми природа. И вот как раз-таки вас ту здание, здоровье, они приносят и здоровье, и материальное благополучие, и духовное богатство, и счастье духовное, и очень много материальных благ человеку. И вот стопатия Веты, она на самом деле содержит правила проектирования и строительство архитектурных форм. Очень важно, какие архитектурные формы. И она базируется на жестких критериях да, для создания талантливой архитектуры – которая как раз-таки обеспечивает вот этот резонанс с природой энергии космоса. Поэтому вот мы говорили о том, что я прихожу в помещение и начинаю делать коррекцию за счет инструмента ВАСТУ. Но в свое время, во времена благоприятные, благополучные, во времена Сангам периода, да, здания уже изначально строились по законам ВАСТУ, и тому не нужны были инструменты ВАСТУ. Потому что они уже были построены э, в резонансе э, с энергией космоса. Так вот самое интересное, кто же был основателем э, васты, вы знаете, нет? Я не знаю, <с но надеюсь, вы скажете. Я скажу, признаюсь. Основателем науки васты является Вишма Карма Майян, Вишма Карма моя Вот доктор Ганапати Стапати, вот то, что я вам говорила, это очень известный архитектор Индии. Он в своей книге Стапати Веды, когда писал, он написал, что Вишма Карма Мая. Никто иной, как небесный архитектор, ученый, изобретатель, поэт. И он известен под именем, у него было просто обычное имя, ну своего, своего времени Мануни Мая. Мануни Маян. Мануни Маян родился 25 января, 15 лет назад, и жил в Махендра Парвата, ну что, в Индии. И этот архитектор, он упоминается абсолютно практически во всех индийских писаниях и пиках, таких как Рамаяна, Махабхарата и очень-очень многих других. Так вот, я бы хотела даже как бы зачитать из э, «Махапкараты», как Маян представляется Арджуни. говоря, он представляется, вот, вот я сейчас зачитаю, представляющий себя как Вишма Карма и великий поэт Дандава, Маян говорит, «Я построил некоторое количество зданий для Дандава ранее, тысячи домов я построил, расположенных должным образом, да, для удоб, удобного проживания, визуально приятные и духовно удовлетворяющие. Я построил водоемы и резервуары, а также сады с приятным окружением. Я сделал прекрасное военное оружие и колесницы. Я сотворил просторные поселения города, окруженная огромными стенами и входные арки. Специальные машины передвижения для гражданского использования. Их дизайн я сделал тысячами. Я также сто... создал подземные сооружения со всеми удобствами для проживания. Так как я создал столько много всего, то прошу дать мне малую возможность послужить тебе, о велике Аржуна. Ты спас меня от несчастного случая, и я бы хотел тебя благодарить в ответ. Эта просьба прозвучала для Арджуны в присутствии самого Кришны. И вот этот великий ученый, этот великий архитектор того времени, конечно же, был кослым богами на землю, для того, чтобы создавать необыкновенные вот такие здания, в которых бы человек мог процветать, всегда процветать, всегда себя чувствовать очень хорошо. И вот Майан ученый, архитектор и поэт Дней Сангама, он говорит, он говорит, архитектура есть, это высшее достижение математики. Вот так все это сложно и серьезно. А математика уходит своими корнями в динамизм абсолютного времени. А время и пространство равны. И время является одним из тонких элементов пространства Акаши. Вот сейчас это слово очень часто произносится. Да, Я... в контексте хроники Акаши, например. Акаши, человек приходит и говорит. Скажите, что такое хроники Акаши? Вот я являюсь членом, я создала клуб здесь, женский, в Майами, и, ну, женщины подходят, и без, я бесплатно читаю лекции, рассказываю, что же такое у вас, что такое ведические астрология, о планетах рассказываю, и мы говорим об Акаше тоже. И я работаю с женщиной, которая как раз-таки занимается хрониками Акаши. И вот, вы понимаете, вот смотрите как, все как бы едино, это все энергия, да, а Акаши – это когда человек, другой человек, ну, допустим, ко мне пришли, и я говорю, что я э, умею, ну, понимаю хроники Акаши. И напротив меня сидит человек и спрашивает, что у меня такая проблема? А я сижу напротив, и я спрашиваю Вселенной разрешение о том, чтобы мне Вселенная дала информацию, сказать, какая помощь нужна человеку. И вот хроники Акаши – это как раз-таки то, что я получаю информацию для этого человека, когда ее передают. Понимаете? Вот. И это все объединено, тем не менее, в вас тоже. И, вели, и время также является причиной-следственным элементом всех объектов эм, Вселенной. Так вот, что еще интересно? Есть два Ома. Есть Ом-свет и есть Ом-звук. И первый, вот Ом-свет, это источник всех видимых объектов. А второй, это источник всех звуковых форм. И также Маян говорит, что первичная проявленная форма непроявленного ⁇ это есть квадрат. Вас тут считается, что квадрат и прямоугольник ⁇ это самые благоприятный формы. поэтому вот знаете, как часто спрашивают, а вот все-таки какой мне стол купить рабочий? Mm -hmm. Или какой мне стол на кухне купить? Или какой мне кровать купить? Какой формы? Вот казалось бы, круглая форма такая красивая, такая гармоничная. А ВАСТу, она, как бы считается, не очень благоприятна, потому что по законам ВАСТу самая благоприятная форма – это квадратная и прямогольная форма. Янин, большое вам спасибо за очень интересный рассказ. Мы немножко ограниченного времени. Я единственное, вот хочу одну вещь уточнить, я услышал, вы, оказывается, кроме или это входит в ВАСТу, вы можете помочь человеку, обратившись непосредственно к хроникам Акаши, как, насколько я понял, если это разрешение есть, ну, скажем так, от Вселенной, то вы получаете, как я понял, информацию, связанную вот с конкретным человеком, можете дать ему какой-то совет, связанный с его текущей или даже глобальной жизненной ситуацией, основываясь на информации с хроника Акаши, я правильно понял? Вы знаете, я нет. Я э, этим как раз таки не занимаюсь, но вот женщина, с которой я а, работаю... А, это женщина, всё. Да, да мы в группе это делаем, и мы многим женщинам помогаем, вот. а я, в общем-то, я парапсихолог, я таролог, я работаю с картами Таро, я занимаюсь васту, и я занимаюсь ведической астрологией, так, вот эти вещи, вот эти медицины. Ну, конфеты. это и так очень большой комплекс всех знаний, поэтому вы, у вас эн такой эн энциклопедические на самом деле знания и умения и можно только это вызывает восхищение лично у меня. Если у наших слушателей возникнут вопросы, а вот передача записывается и будет выложена в интернете, пожалуйста, задавайте, мы обязательно передадим ей Нине и она сможет ответить на все ваши вопросы и комментарии. А я еще раз хочу поблагодарить вас, огромное спасибо за, на мой взгляд, очень интересный и познавательный рассказ о Васту и вообще о Ведах. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам тоже. Всего доброго. Всего наилучшего. Вам всего... тоже всего самого лучшего. До свидания. До свидания. Счастливо вам.